Друзья, всех приветствую, вы попали на канал Икигай И на битконе наконец-то прошла неопределенность Образовался сигнал на повышение Сегодня мы об этом с вами поговорим И возможно завтра я сделаю очередное разговорное видео Чтобы не оставаться в стороне Чтобы сделать хоть что-то Чтобы моя украинская аудитория которая 30% А украинские мирные жители Чтобы у них поскорее все прошло и чтобы они жили в мире Я постараюсь сделать то, что в моих силах Сделать максимально эффективно Поэтому я вас не забываю и Хочу, чтобы поскорее все закончилось Итак, друзья, биткоин, дневной таймфрейм Позавчера мы увидели очень мощный импульс и закрытие дневной свечи выше уровня 40-42 тысячи То есть цена резким импульсом пробила данную область сопротивления Что, естественно, очень хороший знак Плюс ко всему, при этом пробитии образовалась свеча с длинным телом обычая свеча, которая поглотила собой сразу несколько дней падения Братьте внимание, что здесь у нас образовалось очень мощное поглощение И оно поглотило предыдущие кучу дней падения И, естественно... Состояние в консолидации Это на битконе очень сильный бычий фактор И очень хороший сигнал Поскольку таких сигналов было крайне немного И практически все отрабатывали с очень хорошей проходимостью Давайте я проведу пример И некоторые мы с вами уже разбирали Смотрите, такое всегда случается после коррекции После понижения То есть здесь мы видели коррекцию И потом образование точно такого же импульса И поглощения в данном месте После чего мы увидели естественно рост Далее здесь была коррекция И после этого мы увидели поглощение бычьей свечи сразу несколько дней падения, после чего мы увидели рост. Далее, здесь было у нас то же самое, очень сильное поглощение, и сигнал, который мы отрабатывали в конце июля, у нас образовался вот здесь вот, то есть бычья свеча поглотилась сразу несколько медвежих свечей, мы с вами нашли тогда сигнал, и цена устремилась вверх, вплоть до глобального максимума. То есть это очень хороший сигнал на повышение. И сейчас он как раз-таки и образовался. Плюс ко всему, он образовался практически от... Сильной области поддержки 30 тысяч То есть я напоминаю, что цена у нас стоит в диапазоне От 60 до 30 тысяч То есть уровень 30 тысяч это глобальная поддержка А уровень 60 тысяч это глобальное сопротивление То есть паттерн образовался по сути на глобальной поддержке Что естественно очень хороший знак И мы можем рассчитывать как минимум на потенциал до 50 тысяч То есть вот до сюда, до следующего уровня сопротивления Естественно этот сигнал не дает полноценную смену тренда Но он дает фактор для дальнейшего движения вверх Итак, мы сейчас находимся на области Локального сопротивления 45 тысяч Я уже об этом говорил И потенциально у нас здесь может образоваться Фигура смены тренда двойное дно То есть у нас был тренд на понижение Здесь образовалась фигура технического анализа Образовывается двойное дно, и при пробитии уровня 45 тысяч, это двойное дно образуется, то есть образуется фигура смены тренда, и мы можем устремиться далее на повышение. А естественно далее у нас стоит область сопротивления 50 тысяч, которую нам нужно преодолеть. То есть мы можем увидеть здесь импульс, коррекцию, потом дальнейшее движение вверх, и так далее. Будем смотреть, что там дальше у нас будет. Но а, паттерн уже дал нам потенциал на пробитие уровня 45 тысяч и на движение к уровню 50 тысяч. То есть, вероятнее всего, по моему видению, это Произойдет. Что касается недельного таймфрейма, до закрытия недельной свечи остается 4 дня и потенциально опять-таки здесь может возникнуть поглощение уже на недельном таймфрейме То есть у нас здесь образуется уверенная свеча на повышение, которая поглотит сразу несколько предыдущих недель падения и это будет еще один крайне сильный сигнал уже в более глобальной картине что даст нам потенциал на повышение до уже глобального максимума. Поэтому нам нужно дождаться закрытия также и этой недели. А потенциал до 50 тысяч уже на данный момент у нас есть. Единственное, что он дает позитив, как ни странно, это криптовалюта сейчас. Но криптовалюта имеет, конечно же, второстепенное значение. Это ничего не значит по сравнению с человеческими жизнями. Поэтому очень хочется, чтобы это скорее закончилось, чтобы все люди жили в мире. Криптовалюта Луна у нас выросла за несколько дней. Примерно на 100%. А я как раз таки купил ее примерно 21 или 22 февраля. Давайте даже посмотрим. Вводим здесь «Луна». Uh, я купил, да, 22 февраля я купил криптовалюту Луна, и больше я ее не успел купить То есть я купил ее на области поддержки, и потом она улетела uh, Жалею, что не купил чуть побольше Но это уже, конечно же, постфактум Подпишитесь обязательно на Телеграм-канал, там публикую все свои покупки Там я публикую анализ а раньше, чем я публикую его на YouTube. И плюс ко всему, если вдруг с каналом что-то случится, то я смотрю, смогу с вами через Телеграм общаться Поэтому на всякий случай просто подпишитесь, чтобы было Ссылочка будет, естественно, в описании uh, Криптовалюта Солана Здесь на области поддержки у нас возникла фигура клин Это фигура смены тренда И мы видим здесь также огромное поглощение по корреляции с биткоином Вот оно, присутствует просадка в 65% И потенциал, первая цель находится примерно на уровне 120 То есть в данном месте Хороший знак для Соланы и это намек на смену тренда на салане. Нир также взлетел от уровня поддержки. Давайте посмотрим, насколько. На 50% это очень хорошо. Что касается моего экспериментального портфеля. Портфель сейчас находится в полнейшем нуле. То есть... Просто безубыток у меня, а, минус 0,36%. Напоминаю, что я покупаю криптовалюту с 1 января каждый день на 100 долларов. Это мой экспериментальный портфель, а не учитывая тезеров, естественно. И вот такой результат после небольшого импульса на повышение. Вот все мои активы, и давайте я также покажу это на Окиксе. На Окиксе вот с 1 января результат, а, то есть опять-таки я в безубытке полнейшим на фоне текущего роста. И вот все мои активы, я в каждом видео их показываю. Что касается текущей ситуации, насчет того, что я делаю с криптовалютой, скорее всего, я думаю над тем, чтобы перевести с Binance все на кошельки. А с ОКИКСа все перевести на Binance, то есть сделать небольшое такое телодвижение. Но пока я только над этим думаю, пока что этого не делаю. Но большую часть криптовалюты с Binance я уже перевел на кошельки. Там у меня, естественно, основная часть капитала. Сейчас довольно опасно хранить деньги на биржах, поэтому будьте осторожны и имейте свои кошельки аппаратные либо программные. Где найти кошельки, что это делать, это все информация есть в интернете, буквально... Часик-два разобраться и все А сегодня я куплю криптовалюту ICP Давайте я напомню, что она здесь образуется У нас здесь образуется масштабная фигура клин А потенциально, то есть она еще не образовалась Если мы пробьем трендовую линию сопротивления То она, естественно, образуется Цена находится в очень-очень глубокой просадке Неизвестно, до куда она еще дойдет Но постепенно я скупаю все это падение небольшими частями а Давайте зайду на Окикс Закройся, пожалуйста Окей, торги, базовая торговля а ICP, ICP интернет-компьютер, а сегодня я куплю по цене 19,31 на 100 долларов, 100 долларов купить подтвердить. Друзья, на этом наше видео поступит к концу. Очень позитивная ситуация на биткоине сейчас образуется. Если образуется двойное дно, будет еще намного позитивнее, поэтому ждем и наблюдаем, а сигнал уже на повышение есть. Но я сейчас естественно не торгую в средний срок и в краткосрок. На фьючерсах я это все не торгую, я только держу на споте и покупаю только активы, которые я буду держать долгое время, потому что ситуация нестабильная и опасная. Всем желаю всего самого наилучшего, всем Мирного неба, друзья, счастье, здоровья, Берегите себя, берегите окружающих и будем надеяться, что все плохое в нашей жизни, поскорее, закончится. Все войны здесь все закончатся и все будут жить в мире, как и прежде, потому что очень не хватает мне того же Эванса. А в криптовалютной тематике я без него не вижу криптовалютную тематику и так далее. В общем, я тоже хочу, чтобы все было как прежде. И я буду делать то, что в моих силах. И, друзья, побеждайте и всем пока.